новость хорошая да <смех> то есть иногда иногда случаются хорошие новости Ром губайдулин сегодня вышел из колонии то есть он должен был еще там когда-то 7 что ли 8 выйти но удерживали ждали пока придет бумажка да вот и Хотя сейчас, сейчас вы, вы же понимаете, мир информационный, и, и любое решение может не обязательно три дня лошадью скакать. Так. Видно, слышно, отлично. Так что от себя лично. От вас всех я поздравляю Романа, и в общем-то молодец, очень стойкий, оловянный солдатик, он нас поразил своей стойкостью, молодец, от всей души, здоровья ему, счастья, <coughs> ну и конечно тех людей, которые с ним все это делали, как, в общем-то, и со всеми нами. Но мы с этими людьми рассчитаемся. Сто процентов можно даже не сомневаться. Те, так скажем, кто... Подбрасывал ему всякие стволы и так далее. Те, кто пытался его посадить как террориста какого-то страшного. но ну, они обязательно ответят. Они сядут, потому что они и есть истинные террористы. Сядут надолго. Еще неизвестно, на что они там сядут. Поэтому... А, на, насчет, кстати, неизвестно, на что сядут. Вот вчера мы говорили... О том, что много в эфире, в интернете появилось всяких видео по поводу там, как надо себя вести на зоне и так далее. Я прошу вас всех ä, посылаете такие видео в ФСБ, на какие-то адреса в прокуратуру и так далее, там, как не стать петухом на зоне, раз, это прокурору, чтобы он знал этот прокурор, что в конце концов он там окажется 100%, и у него был опыт, ну и, конечно, это на мозг очень здорово им действует, поэтому такие видео жучайшего характера, да. Ну, нужно им посылать Ответственности за это нет никакой Угрозы здесь нет Ну, пришло прокурору письмо Как не стать петухом на зоне Ну, что ж, ну, бывает Заботимся о нем Там, или ФСБшнику какому-нибудь Так... В Ставропольском крае нейтрализованы двое боевиков, планирующих теракт. Обратите внимание, каждый день нейтрализуют кого-то, кто якобы планировал теракт. То есть убивают просто людей, пачками убивают, сотнями убивают. И рассказывают, что они планировали теракт. Вот откуда мы знаем, что они там планировали, эти люди? Мертвые уже ничего не рассказывают.